система изучения рун связана с их природой, а природа их родовая, семейная. 24 руны в старшем футарке. Мы изучаем только старший футарк, младший футарк и саксонский ряд имеют позднее происхождение, связаны с внедрением рун в христианство. Мы их с вами изучать сейчас как систему не будем, потому что это не система. А когда мы с вами, возможно, дойдем до изучения богов и рунических формул, там в некоторых случаях руны младшего футарка используются. Но очень редко, я не очень люблю его применять по причинам, которые я вам расскажу немножечко попозже. Итак, 24 руны в старшем футарке и каждой э, эти 24 руны разделены на три это. Это в переводе означает род или семейство. Это или ад. Три семейства по 8 рун. У нас с вами за исключением сегодняшнего дня как раз и будет впереди восемь занятий. Первый это Первое семейство. Силы природные, раскрывающие вашу, вашу потенцию, то, что вложено в вас изначально, то, что у вас уже есть. В каждом человеке заложены базовые силы, как константы, прописанные в первом Этте. Если ты имеешь на что-то право, значит ты можешь, имеешь этим правом воспользоваться. Надо только это право в себе проявить, пробудить, позволить ему быть. Человек, не знающий, какие права он имеет изначально, иногда вынужден выкупать из этого мира свои природные права, платя в три А Это неправильно, это нечестно, как сказали бы скандинавские боги. Это не по совести, это неверно. Если человеку природа дала по праву, боги дали изначально, значит оно должно у него быть. И пока он сам это не отдал, не заложил, не, не, не перепродал, не подарил, оно все присутствует в нем. И даже если так случилось, что вы по неопытности или, или ошибочно каких-то своих прав природных решились, то первый Эд Рун как раз и поможет вам эти права и силы пробудить. Но все не просто так. Готовы ли вы к пробуждению этих прав? Готовы ли вы принять в себя эту силу и понять, что теперь степень ответственности на вас немножко выше, чем просто у раба Божьего? Если да, то вы идете на, на этот процесс с открытым забралом. Пробудить силы, вложенные в тебя для того, чтобы все свести в единое целое, для того, чтобы человек стал единой целостной единицей. Последняя руна первого, это руна Вунья, это не только руна радости, сколько руна целостности. Руной радости, она является, ну скажем так, для людей ниже касты воинов, будем так называть. да Толерантно, у нас сейчас в моде толерантность, да? сожрать охоту, а нельзя. Вот. Люди ниже касты воинов, воспринимают руну Вуньи как руну радости, а воин воспринимает ее как руну целостности. А в чем разница? А Разница в магическом ее проявлении. Они, с, ней, а с ней мы будем работать достаточно долго и говорить с ней будем достаточно долго, но сейчас я хочу вам просто проиллюстрировать, насколько а, важна разница в восприятии рун и в, и в интерпретации, в толковании рун. А, целостность в этом мире, Предполагает, что ваше сознание представляет собой законченную форму, то есть единицу. Когда человек целостен, у него нет нужды добирать себя до целого из окружающего мира, то есть цепляться за людей. Хватать первых же попавшихся, которые более или менее как-то тебя начнут компенсировать. Потому что если ты не нецелостен, тебя сама система эгрегориальная начнет компенсировать, давая тебе устойчивого партнера, скажем так. Да? А подходит тебе этот партнер? Не подходит. По другим психологическим особенностям, энергетическим, биологическим, не имеет никакого значения. Он просто тебя дополняет до целого. Система свою задачу выполнила, у нее алгоритм такой дополнить рваный объект до целого. Да? Вот он тебя дополнил. А ты дальше вот с этим дополнением не мучаешься. Воин сам по себе одиночка, а значит должен быть целостен изначально. Изначально не испытывать нужды дополнять себя хоть чем-нибудь до целого. А это говорит о том, что Вунья как руна целостности даст вам как раз это качество. Как собрать себя до целого? а Объединить все в себе все природные силы, которые в тебе есть, они изначально представляют собой единицу. Если ты их в себе пробуждаешь, все готово. Но на этом все не заканчивается, потому что если бы так все было просто, первым Этом бы мы бы удовлетворились. Один бы нам дал восемь рун, а не 24. А поскольку он дал нам 24, значит дальше что-то должно происходить. А все, все процессы начинают происходить именно на втором Эте. Хочу вам сразу сказать, что второй Эт для слушателей, для изучающих руны, как правило, бывает самый сложный. А все почему? Потому что он вскрывает в сознании те проблемы, которые заставляли вас как раз терять права, отдавать права, раздавать права, соглашаться с тем, что система дополняет вас до целого по своим правилам, а не по вашим, То есть делает вас зависимым, ущербным с точки с позиции системы. Руны второго это выявляют эти баги в вашем сознании, выявляют эти ошибки, вскрывают их и позволяют, предлагают вам самостоятельно решить этот вопрос. А как сам человек самостоятельно может решить этот вопрос? Пережить, идти навстречу собственным оплошностям, идти навстречу своей боли, совершать действия противоположные, ритуальные действия противоположные предыдущим привычкам, предыдущим правилам обходить проблемы стороной. На втором эти вам не придется это сделать. Вам придется наружу вытащить и свои страхи, и свои обиды, и свои ограничения, и свои потребности, и необходимости, и судьбу свою осознать. И только после этого прийти к пониманию, что есть для тебя, для воина алгоритм победы. И это будет последняя руна второго. Это руна Совила. Руны второго, это предполагают силы, которые, которых в тебе еще нет, но их нужно развить. И нужно развить обязательно, непременно. Потому что в противном случае ты может быть воином и останешься, но воином-победителем уже не будешь никогда, а в нашем деле главное не столько выжить, сколько победить. И вот только после того, как силы пробудились и качества необходимые для правильной реализации, самой эффективной, самой сильной реализации у вас появились, мы будем переходить к третьему эту. Третий эт ⁇ готовые результаты. И мы их не будем получать, мы их будем добывать эти результаты. Мы будем их прикладывать к окружающей реальности, понимая, что... Только когда есть результаты, любая учеба имеет право на существование. Учиться ради учебы это неинтересно, правда? Согласны со мной? Учиться ради учебы это бездарно тратить время на самом деле, а время это ценность, большая-большая ценность. И ее ценность вы поймете, изучая руны, поймете, что нет на самом деле ничего ценнее времени, все остальное химера. Тот, кто говорит, что время неценно, пытается забрать у вас эту ценность, заменив ее какой-то другой. Например, ценность деньги. Правда деньги ценность? Трать больше времени, получишь много денег. Ценность отношения. Потрать на отношения время и будут у тебя отношения. То есть он заставляет менять золото на соль или на хлеб. Знание неадекватное. Время всегда дороже. Время это единственное, что есть у человека. Есть по, не просто по праву, а по природе его. Когда боги создавали людей, они поместили их сюда, в мир Мидгарда, который обозначен руной Ера, руной времени. И человек, по сути, такой маленький генератор времени. Он вырабатывает время, он его пускает в оборот, он его пускает в мир и на этом времени начинает что-то крутиться. Все миры работают на движке, который с вами, мы с вами делаем здесь, в этом срединном мире Мидгарда. Но о нем мы будем говорить в свое время и достаточно много. Я вам расскажу и про каждый мир, и с оккультной точки зрения, и с литературной точки зрения, и с программной точки зрения. Расскажу вам и про богов, которые поддерживают те или иные миры. Расскажу вам и про силы, которые связывают эти миры, и правила, по которым они связывают эти миры, это не быстрый процесс, потому что сама скандинавская традиция, она невероятно богата. То, что они умудрились сохранить традицию и продолжают сохранять до сих пор наша большая удача. А почему для нас это большая удача? Мы-то вроде как скандинавы, но какое же отношение по крови это, возможно и не имеет. Но дело в том, что когда-то мы все были связаны, наши боги и их боги, да, они связаны были едиными семейственными узами. Более того, даже наши цари <laughs> происходили из варягов, хотя сейчас пытаются доказать совершенно обратное. Да, бесполезно доказывать, кровь есть кровь. Все, все языческие боги были связаны с собой единым кодом, единой программой, единым намерением. Каждые и кельты, и скандинавы, и славяне, все, что имело отношение к язычеству и к языческой культуре, все связано со всем, все связано друг с другом. Но славяне, к величайшему сожалению, свою традицию почти не сохранили. А вот скандинавы сохранили. Да? Я иногда шучу, говорю, что славяне записывали свои, э, свою память на бересте, которая хорошо горит. А скандинавы народ суровый и упрямый. Да, трудиться, скажем так, два раза не любили, поэтому они с первого раза все делали хорошо. То есть они на камне выбивали. Да? Камень не сожжешь. Ну, шутка шуткой на самом деле, но в шутке есть доля истины. Они действительно сохранили свои предания и сохранили свои сказания. И то, что Исландия, например, сейчас единственная страна в Европе, в которой язычество официальная религия, которая, потому что Исландия единственная страна, в которой перекрываются дороги, потому что по этой дороге ходят фейри, Мы местные, местные духи альфы или эльфы они перекрывают дороги или обходят холм вот так вот, чтобы не побеспокоить жителей Сидов и делают это не шутки ради, а по, по вере по своей единственная страна в мире. Вот. Если у вас получится, появится такая возможность ездить на этот, этот удивительный остров, воспользуйтесь ею, потому что это действительно из другой реальности, из другой вселенной.